Я не хочу заявил лукашенко в интервью украинскому журналисту дмитрию гордону отвечая на соответствующий вопрос при этом президент беларуси считает что младший сын особенный ребенок таких в мире больше нет сказал он по мнению лукашенко господь наделил его нормальными мозгами он интересуется химией и биологией отлично знает английский язык кроме того николай спортсмен хороший прекрасно играет на пианино и при том у него нет мании величия Лукашенко также полагает, что его младший сын оппозиционно настроенный молодой человек. И несмотря на то, что он еще молодой, он разбирается во всем. Ему лапшу на уши не повесишь, и очень критикует, если где-то мы неправильно поступаем, добавил он.